Сегодня Господь мне показал еще одного человека, который не один десяток лет ходит в свою церковь, но он живет обычной мирской жизнью, он смотрит комедийные передачи, там где ругаются матом, он живет этим миром, он живет в этом мире, он наслаждается этим всем мирским, он не в должном состоянии. Если он умрет в этом состоянии, он не войдет в жизнь вечную, его стаж, он его не спасет. Люди думают, что если они чем больше будут ходить в церковь, тем они смогут утвердиться в спасении своем. Но стаж он не спасает. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь постоянно. И когда ты претерпишь до конца в этом состоянии, в состоянии бодрствования, то ты войдешь в жизнь вечно. Потому что ты будешь исполнять волю Божью, потому что ты будешь слышать голос Божий. Но если ты не в должном состоянии, тебя никто не впустит в жизнь вечную. Это я тебе даю стопроцентную гарантию. Поэтому вот эти вот люди церковные, которые со стажами, они гонят меня, они обзывают меня разными словами. Это неплохие люди, они просто не в должном состоянии. Почему они гонят меня? Почему они восстают на меня и говорят, чтобы я пришел в их церковь, начал ходить в их церковь? Почему? Потому что они не в должном состоянии, потому что они грешны, они грешат. Дух Святой обличает их, Слово Божье обличает их. Вот почему они восстают на меня. Они ожесточаются сердцем. Они должны были покаяться в своих грехах, но их сердце, оно ожесточилось. Вот почему они гонят меня. Но это не плохие люди. Они просто не в должном состоянии. Вы спросите, откуда я знаю? Да потому что ни один такой человек, который вот так меня обзывал, поносил, он потом тайно мне писал и просил прощения. Ни один человек. Да, они при всех красиво могут поливать грязью, но потом они в тайне просят прощения. Но слава Господу, что Господь, таким образом их обратил, их сердца к себе, и они мне рассказывали почему они меня гнали, потому что их слово Божье обличало, вот почему эти люди меня гонят, потому что они любят свои грехи и Бог их обличает, Господь, Дух Святой обличает их, но они не хотят оставить свои грехи, у них массы каких-то вещей, которые Господь ненавидит, они это делают, и Дух Святой обличает их. Они должны раскаяться в этом, но они не хотят. Но если вы умрете в этом состоянии, в этом недолжном состоянии, вы погибнете. Вы можете гнать меня сколько угодно, вы можете поносить, обливать меня грязью сколько вам угодно, но если вы не покаетесь в своих грехах, вы не войдете в жизнь вечную. Если вы не будете в должном состоянии, вы погибнете. Святой человек, рожденный от Духа Божьего никогда не будет гнать живущего по духу, никогда. Кто гонит живущего по духу? Кто? Только плотской человек, тот который грешит. Поэтому те люди, которые поносят меня всячески неправедно, они должны покаяться. Не в том, что они меня поносят, а в том, что они грешат. Им нужно покаяться в своих грехах. Им нужно прекратить бить своих жен, им нужно прекратить смотреть всю эту порнографию, которую они смотрят, и нужно прекратить блудить и делать остальные грехи, которые они любят делать, иначе они никогда не наследуют жизнь вечную. Покайтесь, покайтесь, идите и впредь не грешите. Да благословит вас Господь наш Иисус.